Баклажаны. Ты же любишь баклажаны, Сейчас Правда? не хочу. Ладно, ладно, давай закажем креветок. Кажется, здесь mm -hmm. их неплохо готовят. От креветок Возьми. у меня пальцы распухают. Добро пожаловать на виллу кальмара. Что закажем? Я еще не решила. Дорогая, может, возьмешь зеленый салат? Я же... еще Я не решила. Тогда, может быть, возьмешь... Я еще не решила. Мы немного подумаем, и хорошо? Идиот. Давай возьмем что-нибудь попроще. скажем домашнюю лапшу.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 Грузовики Хилкерста. Здравствуй, Фрэнк. А где мой шофер?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 Вам бы свой ресторан открыть. Ма, это отличная идея. Отличная. А где денег взять? Как где? В банке? Ты хочешь, чтобы мы ограбили банк? Нет. Ступайте в банк и возьмите небольшую суду. ведь ты будешь шеф-поваром. А из тебя, Питер, при твоем обаянии выйдет прекрасный метродотест. Здорово! Хочу предложить тост за ресторан братья Фальконы! За ресторан братья Фальконе! Ура!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 Прошу прощения, да, разрешите спросить? Да, вон они. Слушайте. Э, Дэвид и Питер Фальконе? Да, э, а ты э, кто? Позвольте представиться, Томас Саджвик. Отлично, а, э, ты Томас. Усе твои взлеты и падения будут в постели. Питер Фальконе. Надеюсь. А, а, э, про, Прости. <свят> я... Я нет, мне ваш автограф не нужен. <плышки> а, а, позвольте, господа, вы меня не поняли. Я представляю мистера Франка Хилхерста. <плышки> у него грузовики. Да, у него грузовики. Он имел несчастье быть в парке во время покушения. Чего ему взбрело в парке покушения? Он имеет в виду заварушку. Ты ведь о заварушке, верно? Верно. Он про заварушку. А, про заварушку.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 Чем помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего ты орешь? Мы к мистеру Хилкерсту в гости. На связи, главный ход. Эй, ничего, волосенки. Где постригался? Опусти. Порядок, проезжайте. Так-то, братец. Эй, отроси их подлиннее!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 Дэвид и Питер Фальконе. Очень рад вас видеть. Я Фрэнк Хилтерс. Дэвид! Питер! Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Это мистер Беннетт. Томас, принесите, <с пожалуйста, <с чаю. Я восхищен вашими действиями в парке. Немногие в наши дни пришли бы на помощь ближнему. Я вам обоим крайне признателен. Нет проблем!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 Я ранен, ранен! Я тоже. Ну, погодите.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 Значит, ты крутой. Посмотрим. Удар меня. Ну что, же ты? Я Вери, говорил. Давай, увидим, какой ты крутой. И это, по-твоему, удар.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 Я убью их, я сейчас их Дэвид. убью. Ну-ка пойдем отсюда. Нет, я и богу их убью. Дэвид, если ты их убьешь, дядя точно не выпишет нам чек. Ну ты видел этих балванов? Ведь так можно и богу душу отдать. Они тебе ничего не напоминают. Я даже не знаю.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 спокойно никто не выходил конец связи конец связи Помощь не нужна? Да, я хотел проверить, как там дети. Дети в порядке? Да, да. Ну что ж, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе. Mm -hmm.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 кровавое пятно с твоей рубахи здорово спасибо лолита питер питер посмотри я за что было тебе дырку на заднице мучас грасис пожалуйста а ну-ка примерь их помогите Стив свалился в бассейн и что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 Я пригласил на снятие ваших показаний несколько нужных людей. Это Уильям Келси из Госдепартамента, Джек Кармайкл из ФБР, Лоренс Шмидт из ЦРУ, Джим Родригес из МИДа, Рой Хартли из НАТО и Фирис Гектор из НАСА. Мы склоняем голову перед силой и мужеством этого человека. Джек, приведите его к присяге принять ли вы, только правду? Да. Поклялся. Начнем с самого начала. Как вы познакомились с Лилиндом Стромом?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 Хилхерста. Томас, это я. Как там дети? О, мистер Хилхерст, как я рад, что вы позвонили. Сэр, вы себе не представляете, что здесь творится. Это кто? Мистер Хилхерст? <свист> да, я поговорю. <свист> <свист> Томас, положи трубку, я уже взял. Привет, мистер Хилхерст. Это Питер, драны свитер. Питер. Как мальчики. Отлично, что им сделается? Ну-ка, ребята.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 Страдательные причастия оканчиваются на «ны», на «я» и «ное». Стивен, повнимательнее. Ну, кто мне скажет, на что оканчиваются действительные причастия? Я знаю, я знаю. Да?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 Это когда бумага в туалете кончается. А... О, Господи! Обернуть бы тебе этой бумагой, <свистит> она как назло кончилась. Акула высунула из воды голову, уже показался ее огромный хребет. Старик услышал, как скрипнула шкура, и разверзлась плоть рыбины, когда он вонзил гарпун. В голову акулы. Там был акулей мозг, и старик угодил как раз в Своими окровавленными руками. Думаю, хватит на сегодня Хемингуэя. Урок окончен. Прошу вас. Будьте любезны.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 который чей и что с вами случилось мы, мы упали вы что-нибудь знаете об этом нет, нет мисс, мисс Ньюман вот я написал сочинение по Хемингуэю молодец Дэвид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 Это про старика и море. Нет, нет, до конца. По скриптум. Вы будете со мной встречаться? Это нечестно. Ты все писал из энциклопедии. Ты на что намекаешь? Ты мошенник. Неправда. Нет правда. Я не мошенник. Нет мошенник. Там такой. Нет, ты такой. <связывая> Может быть, вы вмешаетесь? Да нет, мы сами разбираются. Извини, Томас. Томас. Ну нет, только не в моей кухне. я буду встречаться с вами обоими. <рочит> Может, мы не поедем? Может, поедем, прости. Поехали поиселить Зарославу. Куда это вы собрались? Мы едем на свидание. С детьми? Нет, с мисс Ньюман.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 Ч ⁇ Чего мы ждем? В а не мне верю. Никогда не видела их такими измученными. Э, три часа на русских горках, кого хочешь, измотают. <сёк> да, они притворяются. Эй, Брэд! Пора хот-доги продавать. У тебя ширинка расстегнута. Но надо же, и вправду спят. <сёк> Удивительные Дети.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 Мы так хорошо повеселились, не снимаем. Очень хорошо повеселились. Поскольку мы не на уроке, можете называть меня Джуди. Ладно, Джуди, то есть... <связывая> Заметно, Джуди. Ну, спокойной ночи. Отвернись. Ну...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 Поживее там, я умираю от жажды. А? А? Брэд! Брэд! Стив, пойди посмотри, чего он там копается? Ну, быстро! Черт, совсем народ обленился. Эй, Брэд, ты чего там копаешь? Ааа! Помоги мне! Когда-нибудь прекрати свои фокусы. А? Помогите! Помогите, помогите! Хватит дурачиться, лечи быстрее лимонад! Просто приснилось. Слишком тог ⁇ По двойму удар.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 Постой, я тебе помогу. Нет, я сам. Вот это да. Деньги за бочки? Или деньги за детей? <связывая> Эти ребята мои друзья. А своих друзей я никому в обиду не дам. Э -э, нет, не надо. Я не знаю, где они. Клянусь, я не знаю. Проверим его на детектальной лжи.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 У них численный и орудийный перевес, в остальном у нас перевес. Нам необходимо подкрепление. Давай на имя Малимов. И Тигров. Ну что, достал? Ага. Для лучше? Да.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 Слушай, брат, возьмешь ролик за 50 баксов. Какой удар. Ох ты, сухин. В чем дело? А? Нет, это ты великолепен. Нет, ты прекраснее всех. Нет, нет, это а ты, ты прекраснее всех и умнее, к тому нет, же. Я всех, а нет, я умнее всех, а ты прекраснее да, Нет, я умнее всех, а ты? ты хрен с ним согласен. Только подойдите, обоих прикончу. Ладно, Приносим. ладно. Уймись, успокойся. А ну бросьте пушки. Живо! Давай этих сюда. Я всю ночь ждал этой минуты. Пощады не будет. Хватит и над нами издеваться.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 Отпущу, но не с этого корабля. Да ты же покойник! Теоретически да. Я умер вместе с вами. Счастливого плавания! Стро! Дядю Фрэнк! Прочь с дороги, Фрэнк! Нет. Ладно. Как знаешь. Стром заложил бомбу в полночь суд на взорвется, который час. Пора уходить. Аккуратней с этим. Забирай! Эй, кто пришел? Нет, а в чем дело? Это наша жены, Летиция и Жанет. Ну, как поживаете? Превосходно! Эй, тигры! <связывая> Роман, подожди хоть до машины, а? <связывая> Привет, мой сладкий. Простите, девушка. Да. <связывая> ага. Ага. Иду, иду. Сью минуту. <связывая> О, <Ой, связывая> я так горжусь моими мальчиками. Я знал, что у вас все получится. Этим мы обязаны мистеру Хилхерсту.